Пять раз проходились по плану. Ну, груз у меня, разве нет? Подбирайтесь. Сейчас. Хватайтесь. Так это и есть лучшая команда? Клоны, скрывающиеся от Империи? Привет. Интересно. Империя наращивает силы. Мы должны делать больше. Хотите настоящей свободы? Проверните это ограбление, и у вас будет будущее. По слухам, все больше клонов сомневаются в приказе. Значит, они предатели, как и джедаи. Вы отказались от всего из-за меня. И это был правильный выбор. Но еще много кому нужна наша помощь. Что это за вероломство? Не подходите! Бум! Мы не враги вам. Империя стремится установить мир и порядок по всей галактике. Мир? Мир? Это не вариант. Мы солдаты, мы делаем то, что нужно сделать. Пошли. Знаешь, чем мы отличаемся? Мы сами принимаем решения. Что тебе нужно, Рекс? Не согласишься помочь мне с миссией? Бракованная партия. Новый сезон 4 января. Only on Disney